Да. Ой. Опять включилась. Ну давайте сейчас мы будем делать пузырик. Очень клевый пузырик. Давай-ка. тихонько. Давай. И раз, и два. И давай! Вы даже не знаете, где вы находитесь? Здесь дырочка. <связывается> Здесь у Ой. <связывается> <связывается> Нет. Вот так. Блин, что? Молодцы вы, Тебе... Но вы не видели это со стороны просто. Тебе... Давай поставим. Теперь со стороны. Странно его все увидеть. Давай А кто вы? Мы Вот так вот Вы сидите там вот Очень тепло Взяли Пашка Давайте будем снимать Смотрите